Другая продукция пошла маски синего цвета, чуть-чуть пошире. Добря, потолще. Потолще. А я прям не потом А, это вы там разговаривали? Это я рассказываю, да, как у нас процесс идет. Там не проект, закроет сразу. посмотреть это у нас первая машина это вторая да сейчас пойдем смотреть как упаковываются на второй машине производятся маски вот так вот а вот там Здесь вкладывается, в кучу. Красота просто. Красота. Нам тоже такие металлы продавали. Так, вот эта упаковка сделана на шоу с нижней подачей. Вот на этом, да, видно? вот такого плана упаковка. Вот. А вот это сделано на шоу с верхней подачей. Вот. Как говорится, найдите отличия. Нижняя подача пленки, верхняя подача пленки. Возможно даже красивее. Здесь стикер на лицевой стороне, так сказать, без шва. А здесь стикер на со стороны сошло. Вот, так. вот такая разница. Здесь упаковывается и там упаковывается. Там вот установлен третий по упаковке, видно, и вот четвертый. Вот так вот упаковка масок наверху подачи. Вот эта машина работает. 43 штучки в минуту 45 надо работать даже 45 отстать на ней память никак отстать чтобы бумажку ну, ветку невозможно как капитаться антистатик антистатики применять ну, не в баллончиках, а специальные, которые заряд статически снимают. Ну-ка, как это отсюда выглядит. Знаешь, как я вот такой стоял? Я взял руку, и она снимает. В коробке 1200 штук, да? Я прям замечал, смотрел. Готовые продукты.